Здравствуйте, друзья! И, наверное, там появился уже какой-то слайд. Но я хотел бы, чтобы моя презентация туда тоже попадала. Она туда попадет? А, все прекрасно. Да, э, название у меня такое шутливое, но на самом деле это практически цитаты из названия вполне научной статьи. Вот такие хорошие. Кандидаты на Шнобелевку, но я про них позже, наверное, скажу. И э, хочу сказать, что с легкой подачей Десмонда Мориса людей называют голыми обезьянами, намекая на такое разительное отличие от прочих приматов, но на самом деле это не совсем так. И Мы от различных других обезьян отличаемся не столько отсутствием волос на нашем теле, сколько, так сказать, паттерном, то есть тем, как эти волосы распределяются в пространстве и во времени. Но здесь такая очень упрощенная картинка, как это происходит. Человек рождается действительно голым, но правда не всегда, иногда покрытым таким первичным пухом, и часто с шапкой волос на голове, потом это все выпадает, потом, значит... Когда подходит время полового созревания, сначала у девочек, потом у мальчиков вырастают волосы под мышками на лобке, потом у мальчиков это продолжается, у них вырастает борода, усы и волосы на разных других частях тела. Ну, правда, иногда это и у девочек происходит ну, в меньшей степени, а, но ну, и на этом все не заканчивается. У молодых людей к 25 годам, иногда позже, иногда раньше, может начинать редеть шевелюра. И, значит, иногда исчезают волосы на голове полностью, ну или почти полностью. На этом, кстати, тоже все не заканчивается. К старости могут вырасти волосы на ушах. Короче говоря, это вообще процесс длиною в жизнь, который, естественно, все, кому не лень, активно изучали, пытались это все посчитать в цифрах. Еще в 1931 году Адольф Шульц, такой австрийский антрополог, сравнивал плотность волос на разных частях тела у человека и у других приматов, и у него получилось, что у человека волосы на голове растут гуще, чем у шимпанзея и у орангутана, на груди примерно так же, как у гориллы. Вот на спине, конечно, люди подкачали. Но, в принципе, один из наиболее интересных результатов, которых он получил, это то, что, в принципе, все приматы достаточно редкошерстные по отношению к другим млекопитающим, человекообразные, более редковолосые, чем прочие обезьяны. человек, он как бы венчает этот тренд, хотя я тоже не везде, еще раз повторяю, за исключением головы. Но Шульц считал волосы видимые, а здесь еще важно Подчеркнуть, что когда мы говорим про то, что у нас где-то там вырастают волосы, это на самом деле происходит перерождение. Потому что волосы бывают разных типов. Да, я еще забыл сказать: они еще есть на ресницах, и на бровях. Вот. Тут тоже важно. Так вот, ну, для нас здесь принципиально, что бывают волосы пушковые, такие маленькие, незаметные, тоненькие, бесцветные, и их вообще большинство у человека. Большая часть человеческого кожного покрова, вот она покрыта этими пушковыми волосами. Но они могут перерождаться, то есть под действием, прежде всего, андрогенов, мужских половых гормонов, волосяной фолликул увеличивается в размерах и вместо пушковых волос начинает производить видимые, темные, пигментированные, такие длинные терминальные волосы. Вот это происходит, например, у мужчин, когда у них начинает расти борода, усы. А на скальпе удивительным образом, это такой биологический парадокс, происходит обратный процесс. Под действием тех же самых половых гормонов точно такие же волосяные фолликулы на голове перерождаются в обратную сторону. И вместо терминальных волос начинают производить пушковые. Это вот и есть та самая лапеция по мужскому типу. Вот. Короче говоря, дальше гипотезы. Поскольку палеонтологии тут практически никакой нету, это не кости, не зубы, с генетикой пока тоже не очень хорошо, то значит, начинаются всевозможные умозрительные модели. Поскольку развитие волосного покрова у мужчин и женщин различно, естественно, заходит речь о половом отборе. Еще Дарвин про это писал, что, видимо, там, условно говоря, самцам нравились самки безволосые, самкам нравились самцы тоже безволосые, но не совсем. И с тех пор различные, ну, прежде всего, психологи изучали вкусы современных представителей там, разных полов, потому что древних мы изучать не можем. Здесь я привел примеры, так, я не знаю, у меня тут указочка как-то работает, нет? Вот ну, так она скудно работает. Это всего два таких исследования. Причем интересно, что вот здесь это был такой опрос э, женщин, э, живущих в Великобритании, европейское происхождение, а это китаянки. И здесь можно видеть, что получилось у них противоположное прямо э, предпочтение. То есть в Великобритании получилось, что чем больше волос, тем значит, э, больше симпатий вызывал этот тип. А обратите внимание у. Да, ну тут не совсем так, потому что тут два на самом деле типа сложения. Но в обоих случаях выигрывал волосатик у китайцев наоборот. Чем меньше волос, тем больше симпатий было, значит, у китаянок на стороне этого мужчины. А... Таких исследований много. И, везде... И они, в общем, дают совершенный разнобой. Такой опрос проводили и в Америке, и в Новой Зеландии, и в Камеруне. В Камеруне, кстати, очень забавно это происходило, потому что там эксперимент этот ставили какие-то местные сельские жители, которые не очень хорошо говорят по-английски. И когда опрашивали мужчин, там в том числе мужчин, спрашивали, об их предпочтениях в отношении прекрасного пола. Когда этим мужчинам показывали картинки различных женщин и задавали вопрос, какая нравится, некоторые мужчины сочли, что это что-то вроде службы знакомств. И теперь, когда они выберут значит, свой идеал, им эту женщину приведут после этого. Но этого не произошло, некое разочарование. Вот. Но, короче говоря, то есть, получилось... В разных исследованиях много таких противоречивых результатов, которые можно трактовать культурными различиями, традициями, модой, биологическими причинами. Не буду углубляться, потому что времени на это нет. Хочу только сказать, что некоторые исследователи еще и предположили, и даже старались это показать, что у женщин вкусы не только в разных популяциях разные, а у конкретной женщины в течение цикла они меняются. То есть, когда женщина находится в момент максимальной вероятности зачатия, ей нужны хорошие гены, и она выбирает такого мачо, маскулинного. А вот в противоположной фазе цикла, когда вероятность зачатия невелика, она ищет заботливого отца для своих детей, понимая, что вот этот мачо — это в то же время половая нестабильность, и поэтому вкусы меняются. И это пытались показать, и в том числе, в предпочтениях относительно волосатости торса. Кстати, поскольку у нас обещают интерактивы, вот интерактив номер один. Я, правда, не знаю, хорошо видно? Так, вот я сейчас попрошу поучаствовать исключительно присутствующих дам. Пожалуйста, поднимите руки. Кому больше нравится вариант с волосами? Так, спасибо. А кому нравится гладенький? Так, спасибо. Ну, как-то получилось как бы в 50 на 50. Вот, а, значит, это исследование проводили финны. Они действительно там взяли группу мужчин, специально их брили. Причем за вот эту, эту экзекуцию, как написано, каждый получил бутылку водки. Хороший. О чем они... Гордо в научной статье значит, оповестили читателей. Вот. И потом они ловили этих финских женщин в магазинах, на железнодорожных станциях, в офисе, там, в университете, показывали им фотографии, просили выбрать, кто нравится, кто не нравится, ну и заодно заполнить анкету, какой у вас день цикла. А принимаете ли вы оральные контрацептивы? И тех, кто принимает, сразу их отбраковывают. Значит... Лесбиянок тоже забраковали сразу. Значит, если у вас партнер, волосатый ли он, а был ли волосат ваш папа? И вот на основании этого получилось на самом деле, по-моему, некая ерунда получилась, но они пытаются анализировать и делать выводы. Потому что, ну вот здесь, например, они показывают, что у пожилых дам у постменопаузальных... Да, постменопаузальные женщины предпочитают более волосатых мужчин, а те, которые помоложе, Предпочитают более гладких. Но вот в чем тут причина? Может быть, мода такая. Сейчас вот депиляция тоже дошла до мужчин. В течение 20 века они этим не занимались. В Древнем Египте занимались, в Древней Греции. Ну и сейчас опять. А здесь вот тут начинается вопрос. Потому что, например, на этом графике мы видим 60%. А здесь вроде те же данные, здесь уже 50%. Как считали? Ну и вопрос к вообще к дизайну этого исследования, потому что ну, если бы я, я не, не, не очень крутой э, специалист, но если бы я проводил такое исследование, наверное, я брал бы конкретных девушек и в течение месяца их там пытал, вот, а здесь э, этого не сделано, а просто у разных женщин спрашивали и... На мой взгляд, история требует продолжения. Ну, продолжение обязательно последует. но, значит, забудем про половой отбор. Есть и другие гипотезы, которые не сводят все к взаимодействию полов. И, например, предполагают, что остаточный вот этот волосной покров на теле это для, значит, улучшения осязания. И действительно были такие исследования. Но вот казалось бы, считается, что наиболее чувствительные части тела у человека это не то, что вы подумали, это ладони. То есть плотность э, нервных окончаний самая высокая. Э, ну и вообще мы все щупаем руками. И логично, что это самые чувствительные значит, части наших э, покровов. А, но вот когда проводили вот такой эксперимент, они значит, э, сделали что? Они определяли быстроту реакции человека на дудовение воздуха. То есть они такие специальные сопла размещали. Э, ну вот в данном случае у... Гладкой кожи, это, кстати, одна из немногих частей нашего тела, где нет волос, в принципе. Не растут они тут. И с тыльной стороны, где волосы есть. И вот оказалось, что вот с тыльной стороны реакция испытуемых она была быстрее, и они делали меньше ошибок. А вот когда побрили им эту часть, у них чувствительность сразу упала. Возникает вопрос, зачем нужна такая вот эта чувствительность высокая. Ну и спустя 20 с лишним лет стали проводить такой тест, чтобы показать, что это для борьбы с теми, кто нас пытается укусить. То есть вот в данном случае это клопы. И провели в 2012 году специальную серию экспериментов, когда брали студентов, добровольцев, клопов добровольцев которых неделю не кормили до этого. значит И дальше одну руку брили, другую не брили. И дальше этому испытуемому, который должен был смотреть куда-то в потолок, подсаживали на руку клопа, а он должен был фиксировать вот этот момент. Они тоже засекали время, которое ему нужно на обнаружение, а кроме того, время, которое нужно клопу, чтобы воткнуть свой хоботок. И вот выяснилось, опять же, что когда... Волоски есть на коже, человек реагирует быстрее, а Клоп дольше возится. Он путается в этих волосах, ему не прицелится. Ну и написано, что как только он вытаскивал свой хоботок, его с руки снимали и сразу же кормили. Потому что через неделю эксперимент должен был повториться. Вот такой интересный эксперимент. Но гораздо интереснее, может быть, и богаче на гипотезы история другого украшения. Мужчин, я сейчас говорю про бороду. На эту тему фантазии исследователей значит, простирались широко и глубоко. Ну, самая простая гипотеза, которая была высказана еще в конце 19 века, конечно, что это для, для сугреву. То есть вот охотники древние в каменном веке мерзли, и вот это вот должно было значит, согревать дыхательные пути и еще и предохранять их от пыли, от грязи. А почему женщин нет? Я думаю, что вы сами понимаете, мужчина ходит на охоту, причем он начинает ходить как раз, когда он возмужал, вот у него борода выросла, и он отправляется в дальние охотничьи походы. А женщина сидит дома у костра с детьми, и ей греться не нужно. Ну, Есть разные варианты этой гипотезы, в том числе даже, что борода маскирует охотника, то есть когда он выглядывает из засады, она размывает контуры лица. Здесь э, на самом деле большой-большой вопрос, везде здесь большой вопрос, а, вообще, а когда она появилась-то, борода, у наших предков? Ну, мы можем только сказать, что, видимо, в верхнем палеолите она уже была, есть древние изображения, вот, например, это из пещеры Ла-Марш, 15 тысяч лет, такое изображение как бы старца с бородой, но, правда, э, я хочу сразу сказать, что это некая реконструкция, отрисовка, потому что ближе к оригиналу она выглядит вот так, и... Мы будем надеяться, что реконструкция проведена корректно. Но, может быть, не для сугреву нам дана вот эта растительность на лице, а для амортизации, потому что мужчина агрессивен, он часто вступает в драки, и вот от ударов руками или какими-то тупыми орудиями, у меня что-то звук, по-моему, гуляет как-то, борода должна защищать этого забияку. И а, интересно, что а, автор этой гипотезы, ну, на самом деле она высказывалась и раньше, но вот здесь интересно, что автор этой гипотезы а, проводит параллель с и льва. А еще Чарльз Дарвин предполагал, что грива нужна львам для, опять же, предохранения головы, шеи при стычках с соперниками. И вот что интересно, львы это же чуть ли не единственные социальные кошачьи, и единственное, у кого есть вот такое украшение у самцов. Почему? Вот потому что они дерутся, там, может быть, прает несколько десятков самок и, может быть, несколько самцов. А если приходит бродячий такой лев, если он местного альфа-самца убивает, он потом убивает и всех детенышей. И поэтому грива нужна львам, как предполагается, вот, чтобы сохранить льва, сохранить его приплод. И... Для той же цели она нужна и мужчине, полагают авторы этой гипотезы. Но есть и другая точка зрения, и ее высказал, между прочим, не кто-нибудь, а Амад Захави, который создатель вообще гипотезы Гандикапа. Я думаю, многие здесь знают представление о том, что украшения, которые носят некоторые, ну, прежде всего, самцы, допустим, павлин со своим хвостом, олень со своими рогами. Эти украшения им нужны, чтобы показать, что у них очень хорошие гены, потому что это украшение мешает ему жить. Вот оно мешает ему, оно вредно для его выживания. Но если он, несмотря на это, дожил до репродуктивного возраста, значит, он крут, и самка его поэтому выбирает. И вот аналогично человеку мешает борода. А чем мешает? Ну, Тем, что за нее может ухватиться конкурент. И, значит, оттаскать его за бороду, значит, отдубасить. Поэтому если такой мощный мужчина гордо выставляет бороду навстречу противнику, мол, а ну-ка попробуй, ухвати, значит, он уверен в себе, значит, он может постоять за себя, это достойный выбор. И ну, на самом деле, что интересно, действительно, у папуасов вот здесь изображены, как видим, в таком девственном лесу с примитивными орудиями труда, э, папуасы, борцы за значит, от Индонезии, у них действительно, у некоторых, как пишут, есть такой, такой жест, когда он прямо щелчком направляет бороду в сторону противника. Но есть предположение, что борода, она действительно э, символ угрозы, но не в том смысле. Не потому, что за нее можно ухватиться, а потому, что она просто увеличивает размеры лица. Делает его больше, увеличивает челюсти. И так самец кажется страшнее. И вот э -э -э этолог Гутри, он посвятил такую фундаментальную работу анализу различных органов, демонстрацию угрозы у человека. И он проводит параллель между украшениями Различных приматов, и мы видим, что на самом деле человек на с его бородищей в принципе самый заурядный примат. У кого-то хохалки, у кого-то бакенбарды, бороды, раскраска боевая или как у Орангутана щечные наросты. А у человека вот. И в принципе действительно есть различные э, даже статистические сравнения. Полового диморфизма у разных обезьян и у человека по размеру, по различию в размерах тела у нас мужчины от женщин не очень сильно отличаются, а вот по выраженности вот этих самцовых украшений люди прекрасно вписываются в ряд как, кстати, полигинных, так и моногамных обезьян. Ничего особенного тут нету. Ну, правда, я хочу сказать, что у этого автора, у него вообще все, что есть у мужчины, это все для демонстрации угрозы. Даже, например, большой пенис, он не для того, для чего подумали, а тоже для того, чтобы угрожать. Ну и, конечно, все, что есть у нас на лице. То есть большая... Вот как здесь мы видим такой Карл Маркс, он весь демонстрацию угрозы. Огромный нос, огромный лоб, огромная борода. И для контраста миролюбивый бушмен. И а, Гутри, он... А, Полагает, что у некоторых народностей, у некоторых популяций человека, у которых традиционно принято скрывать агрессию, у них и эти признаки редуцированы. И он приводит такой вот, например, ряд статусный и возрастной. Ну, вот понятно, кто здесь главный. Ну давайте, действительно, для сравнения посмотрим. Вот здесь вот, например, у нас, ну явно председатель колхоза какой-то, а здесь, ну, экономишка. Вот. Но, тем не менее, ряд психологов все-таки склоняется к версии, что борода так или иначе должна привлекать противоположный пол, ну или, по крайней мере, помогать в конкуренции за противоположный пол. И здесь исследований огромное количество. По-моему, только самый ленивый психолог не собрал своих студентов, не показывал им фотографии бородатых и бритых мужчин и просил значит, их там оценивать по каким-нибудь семантическим шкалам. Вот одно из таких любопытных исследований. Это еще 1969 год, но тут, правда, копия достаточно скверная. Но, короче говоря, студентам показывали вот это, это изображение. Здесь такой пожилой дядя с усами и кто-то помоложе, бритый. И просили девушек и молодых людей дать характеристику, что это тут такое вообще изображено. Девушки как-то нейтрально очень восприняли эту картинку, а молодые люди скажут, что это такой папаша, который получает сына, и сын значит, покорно слушает. То есть очевидно, кто здесь доминант. А потом им показали другую картинку, где молодому человеку пририсовали бороду с усами. И здесь уже характеристика была другая. Два профессора беседуют о науке. То есть уже доминанта очевидного нету. Ну и, соответственно, вывод, что, так сказать, кто профессор? Кто здесь профессор, а кто здесь младший научный сотрудник? Ответ очевиден. И вот здесь я возвращаюсь к, собственно, теме, с которой я начал свое выступление. Это действительно реальное исследование, которое было в 2004 году проведено, где взяли около 2000 фото работников каких-то академических различных организаций Великобритании и показали на статистике, что у профессоров бороды больше и чаще, чем у прочих неостепененных каких-то там лекторов и научных сотрудников. То есть действительно статистика говорит за бороду. Недаром, опять же, представители неких религиозных конфессий, у них работники культа по статусу им просто положено такая, как это, дресс-код. Но это не отменяет того, что прекрасный пол может как-то реагировать на это. И здесь я наугад выбрал несколько картинок из такого рода исследований. Они строятся по-разному. В некоторых случаях это лицо, сгенерированное специальной программой, какое-то такое среднестатистическое. В других это живой человек, которого заставляли постепенно сбривать или наоборот постепенно отращивать э, себе там бороду, усы. Иногда просили гримасничать, вот здесь вот делать лицо угрозы, причем никакое попало, а вот определенное угрожающее лицо. Здесь представители разных рас, вот это европеец, а это вообще полинезиец, самоа. А -а -а и Увы, в большинстве таких исследований все-таки женщины отмечали, что им больше нравится бритый вариант. Однако, это было пока давали выбор из двух. Или борода есть, или ее нет. А вот когда стали делать варианты с градацией в ряде исследований, женщины стали предпочитать молодого человека со щетиной. Причем как в качестве партнера для кратковременных каких-то контактов, так и для длительных связей. И там уже начинается опять же рассуждение, что все-таки это показатель высокого тестостерона, что у юноши есть борода, но тестостерон это агрессия, а раз он ее сбрил, значит он агрессию держит в узде. Он ее контролирует, и вообще традиция в западной цивилизации брить лицо ⁇ это как раз мы прячем оружие свое. Вот так, ну на самом деле таких исследований огромное количество. Исследуют, например, связь между взглядами политика и количеством волос у него на лице. Или ищут и находят. Было такое исследование, склонность к сексизму у мужчин, у которых борода есть, а которые бреют, они более толерантные. Причем это было среди американцев, среди индусов, индийцев. Вот так. И изучают уже взгляды гей-сообщества, их отношение к волосам на лице и так далее. То есть тема бескрайняя. Вот С генетикой бороды пока что не очень хорошо, но... Это не все, о чем я хочу сегодня поговорить. Кстати, я побоялся, что я не уложусь, а, по-моему, у меня времени еще достаточно. Продолжая разговор об украшениях мужчины, мы поговорим про украшение такое, спорное украшение, которое называется еще раз аллопеция или там, облысение по мужскому типу, андрогеновая аллопеция, потому что они бывают разные. Но вот это то, что встречается в девяносто с лишним процентов случаев это относится к мужчинам. И у мужчин это весьма распространено. Причем кто-то может комплексовать из-за этого, но мы знаем, что огромное количество выдающихся людей, несмотря на то, что у них было мало волос на голове, нисколько не комплексуя добивались мощных результатов, а некоторые даже и специально брили голову для того, чтобы придать себе, видимо, какой-то имидж. Но интересно то, что и в этом мы не одиноки, потому что лысеют многочисленные наши родственники. Лысеют шимпанзе, лысеют орангутаны, поголовно лысеют медвежьи макаки и вообще перещеголяли всех в этом вот эти замечательные уакари из Южной Америки, у которых лысеют и самцы, и самки. И у них получается вот такая красная лысая голова. Очень выглядит устрашающе. И я хочу сказать, что специалисты изучали и изучают наших ближайших родственников, потому что тема-то все-таки борьбы с алопецией она волнует многих. И это прекрасный модельный объект. Еще в 60-е годы на медвежьих макаках ставили эксперименты. И было показано, что, ну, во-первых, удаление семенников у самцов прекращает. Лапецию. Это, кстати, было показано и на евнуках мужчинах, причем в 20 веке, замечу, в Европе. Потому что в середине 20 века в Европе в некоторых психиатрических лечебницах практиковалась кастрация мужчин. И были интересные наблюдения. Так что если кого-то интересует способ гарантированного лечения лапеции, ну, вряд ли он вам понравится. Вот. И интересно, что когда самкам, самкам удаляли яичники, и делали им инъекции тестостерона, самки активно начинали лысеть. Еще у них там были эксперименты с пересадкой волос. Ну, в принципе, то же, что и у человека. Было интересно, что если это обезьяне пересадить волосы с лба, у них лысеет лоб, на затылок, они продолжали лысеть и на затылке. А если наоборот пересаживали с затылка на лоб, то эти волосы, в общем, не поддавались, были нечувствительны к вот этим андрогенам. И это, как, наверное, вы знаете, вообще основа трансплантации волос, которая считается, что ли, самым лучшим способом лечения алопеции, пересадка волос. Вот так. Но раз это встречается у приматов, приматы не комплексуют, значит, это, наверное, не патология, а, может быть, это некоторые тоже... Особенность, вторичный половой признак, который зачем-то нужен. Давайте рассуждать, зачем. Ну, проще всего сказать, что это просто продолжение эволюции. Ну вот человек, он всю свою эволюцию, начиная там от ранних приматов, волосы у него пропадают, но вот они наконец стали пропадать на голове. То есть человека будущего изображают, соответственно, с, с лысой головой. Но как-то... Не все тут вяжется, потому что если сравнить человека с шимпанзе, например, то да, на теле это волос меньше, а вот на голове, повторяю, там тренд противоположный. У людей-то волос на голове в принципе в среднем больше, чем у прочих обезьян, и длиннее они, и гуще. Так что тут не получается. И вообще процесс этот, то есть в тот момент, когда он у мужчины начинает расти по всему телу, а вот на голове у него начинает исчезать волосы, что-то здесь не то. Так может быть, как раз вот это и есть компенсация, подумали некоторые исследователи. То есть борода растет, начинает этот мужчина перегреваться, нужно где-то убрать волосы. Логично их убрать ближе всего к мозгу, чтобы мозг не грелся. Так что борода растет, голова высеет. И вот в данном случае в 88 году вот эти авторы провели даже такое статистическое исследование. Они брали, взяли 100 мужчин, измеряли у них площадь лба вместе вот с лысым скальпом, у кого он есть, площадь, за закрытую бородой, но их брили специально и мерили площадь вот щетины. И нашли корреляцию. То есть чем больше на лице волос, тем меньше их на голове. Через 10 лет они повторили и выяснили, что еще есть такой тренд, то есть с возрастом площадь, занимаемая бородой, растет, площадь лысины тоже растет. Доказано. Но, тем не менее, сторонники гипотезы полового отбора не сдаются и выдвигают э, спектр версий. Ну, например, что волосы на голове, за них можно схватиться. У меня такой дежавю сейчас, и у вас должно появиться. А раз волос нет, схватиться не за что, и этот мужчина выигрывает в поединке. А еще лысина, вот когда мужчина сердится, вы должны, наверное, понимать. У него лысина краснеет, наливается кровью, и вид такой жуткой красной большой лысины пугает. То есть это угрожающий жест. Ну и, кстати говоря, у наших друзей из Южной Америки, у них так, действительно. Они это, этим пугают. Наконец, это... Лысая голова это просто показатель высокого тестостерона, это такой вообще герой-любовник, у него супер выдающиеся половые способности, он оставляет много потомства, но ну, это просто как побочный эффект. Но, правда, вроде статистика это не подтверждает. То есть были попытки: я, правда, не, не, не так много нашел на эту тему исследований, может, я плохо искал, но пишут, что корреляции нет. Вот между размером лысины и числом детей. Правда, всегда можно оговориться, что речь идет о законных детях. А сколько у человека детей на стороне, посчитать бывает непросто. Но и здесь можно сказать, что все-таки, возможно, не столько лысина, наверное, пугает кого-то, не столько, наверное, привлекает кого-то, сколько она демонстрирует, социальную зрелость этого мужчины. Ведь недаром, ну, по крайней мере, в нашей культуре, да и в восточной, мудрец ⁇ это обладатель большого, лысого, такого мудрого, крутого лба. Это символ умиротворенности, опыта, неагрессивности. Ой, извините. Нет, неагрессивности. Недаром даже вот, например, некоторые монахи бреют голову, чтобы вот полностью сбросить свою какую-то агрессию и э, это старались показать в исследованиях и показали вот например вот в этом исследовании 90-го года там э, специально фотографировали опять же мужчин с разной степенью лысости причем им там например специально надевался такой латексный парик, оставляющий только волосы вот здесь, и там они его даже фотошопом ретушировали. Фотографии они в статье почему-то не приводят, поэтому я даже не смог вставить в презентацию. И было показано, что как раз, да, женщины считают лысых мужчин непривлекательными, прошу прощения, но добрыми, неопасными, заботливыми. И, соответственно, предполагается, что этот мужчина, он уже перешел через пик своей репродуктивной функции. И теперь он может по-прежнему, так сказать, огрести от молодых. Но они видят его лысину и понимают, что он добрый, трогать его не надо, он заботится о детях и тем самым передает им свои гены. Гены, в том числе, предрасположенности к алопеции. Значит, Продолжая разговор про генетику, вот, из, вот генетику аллопеции андрогеновой изучают во всю. И кое-какие результаты здесь есть. Вот уже, да, ну, во-первых, это давно было понятно, что это вообще очень конкретно наследуемое качество. То есть, с вероятностью не менее 80% на близнецах было показано. Если один близнец это значит и второй. То есть это генетика. Эту генетику старались выяснить. Но Было понятно еще, что это полигенный признак. То есть он, видимо, конечно, не одним геном каким-то определяется, а множеством генов. Уже в 2001 году была показана связь между мутациями в гене андрогенового рецептора, ну, что вроде логично, со склонностью к облысению. Но потом пошло-поехало уже в 2017 году, в очередном исследовании, когда они взяли биобанк Великобритании, там сотни тысяч геномов, и они составили список из 250 независимых локусов, так или иначе ассоциированных с аллопецией, и даже сделали такой алгоритм э, программу, которая прогнозирует для конкретного человека риск аллопеции. Правда, она работает не идеально, но, в общем, такая разработка есть. Но я хочу отметить... Другое исследование 2009 года, вот чем оно интересное. Там исследовали частоты различных вариантов вот этого гена андрогенного рецептора, разных популяций человека, а заодно посмотрели, а что там рядом. Да, находится он, кстати, на X-хромосоме, что немаловажно. А рядом с ним находится еще ген EDA2R, это ген рецептора эктодисплазина, а2, я надеюсь, я правильно его назвал. но В общем, он известен тем, что в мутации к нему приводят как-то дермальные дисплазии, когда у человека недоразвиваются зубы, волосы, потовые железы. Так вот, оказалось, что некоторые варианты этого гена, они тоже... Да, они, во-первых, показались, что андрогеновый рецептор, вот эти его э, полиморфизмы, связанные с лопецией, они с высокой частотой встречаются у европейцев, и, видимо, был положительный отбор. Положительный отбор на аллопецию внезапно. А, а вот этот ген, который рядом с ним находится на хромосоме, тоже высокая частота и у европейцев, еще более высокая частота ну, определенного варианта, я имею в виду, у азиатов, в Африке ноль. И немножко поколдовав, они пришли к выводу, что, может быть, отбор-то шел не по аллопеции, а отбор шел по некому варианту вот этого гена eda 2 r по какому признаку, мы вообще не знаем. Может, что-то с зубами связанное, кто его знает. А аллопеция отобралась просто за компанию, потому что этот ген рядышком с ним на хромосоме. То есть, возможно, склонность европейцев, а я забыл сказать, у европейцев самая высокая склонность, в два раза чаще, чем у монголоидов, европеоидов лысеют. А африканцы еще реже, по африканцам статистики мало, но африканцев-то еще реже встречается. Так вот эти авторы задают вопрос, а может быть это дело-то не волопец и вовсе, а в каком-то другом признаке, а это досталось просто за компанию. И переходя к выводам моего, надеюсь, не слишком сумбурного выступления, хочу сказать, что пока у нас не было вот этих данных экспериментальных, можно было долго гадать. А здесь появляется некая статистика, но ну здесь в данном случае по частотам распределения некоторых... Полиморфизмов. И уже можно фантазию немножко притормаживать. То есть вдруг выясняется, что истина находится, может быть, в стороне от того, что мы предполагали. И э, да, я в заключение хочу сказать, что 3 февраля будет форум Ученые против мифов 9 в Петербурге. Я готов отвечать на ваши вопросы. У, у, у меня даже есть призы. Вот это от меня, а это от организаторов. Это хома иргастер. Мальчик из Турканы на 3D-принтере напечатал Павел Краснов. Для вас байки из Грота Станислава Дробышевского. Так, вот молодой человек там уже руку тянет. Даже я, не успел, даже я не успел увидеть, где молодой человек тянет руки. Опыт, опыт. Чего? Опыт, говорю, у вас. Сразу видите, где вопрос. Так, я а, могу задать вопрос, да? Да. Вот, В общем, лысины и борода — это, конечно, все очень интересно. Я заинтересованная сторона. Но вот мне интересно, вот что насчет... Длины волосного покрова на голове у девушек. То, то же есть, самое, что и у вас по этому поводу. То же самое, что и у вас. То есть, что Нет, растут как бы... сантиметр в месяц. Волосы растут со скоростью сантиметр в месяц, средняя жизнь, Цик цикл вот, жизненный волосы на голове от 2 до 6-7 лет. Вот сколько. Но у отдельных уникумов дольше. Нет, скорее про то, что вот у девушек традиционно же волосы длиннее, по идее. Это, Это смотря в с... какой традиции? А, в европейской? Это именно культурной. Или вещь, в какой-нибудь да? другой. А посмотрите даже на европейцев 18 века, например. И немножко другую картину вы увидите. То есть это традиция, да. А что насчет бровей? Вы про брови ничего не сказали. Про что? Про брови. Не слышу. Про брови? Брови, да. Зачем они нужны? По идее, защищают глаза от пота и прочего. От пота? От грязи, пота. И подтверждают те, кто брови сбривает, что да. Опробуйте. Нет, не надо. Так, следующий вопрос. Так, Александр, вот поднимись сюда к молодому человеку повыше. Да, да, да. Прошу представляться. Меня зовут Владислав, спасибо за лекцию. У меня вопрос личный к вам. Почему вы сами отрастили бороду? Вы хотите привлекать самок или угрожать слушателям и еще чего-то? Здесь, ну, тут понятно, что всерьез сложно отвечать, но отдельное интересное исследование было бы это исследование отношения к бородею каких-нибудь представителей профессии, ну и любителей в том числе, которые просто ездят в какие-нибудь экспедиции, например, где бриться сложно. Поэтому э, в таких ситуациях, поскольку я сам периодически ездил в какие-то экспедиции, он, а борода отрастает сама собой. Потом мне просто жена сказала, давай ты не будешь брить. Все. Следующий вопрос. Николай, вот молодого человека вот сюда. Зато я сбрею и сразу на 7 лет моложе. Проверено. Здравствуйте, меня зовут Степан. У меня такой вопрос. Скажите, есть какое-то эволюционное объяснение о длине волос и их росту именно вот на голове? Потому что, допустим, вот у обезьян там, как правило, длина вполне себе фиксированная. Так она и у человека, во-первых, фиксированная, она просто большая. Ну, заметно посмотрите длиннее, на скажем так. То есть, на самом деле, человек в этом плане не, не уникален. Если вы посмотрите на фото самцов-орангутанов, вы увидите, что у них такие патлы, причем на руках и на ногах, вот такие вот. Значит, есть гривы у э, павианов, замечательные. Есть гривы у лошадей, э, у бородавочников, у львов, показанных мной. То есть это в природе не уникально. Есть разные объяснения, опять же. Одно из них заключается в том, что длинные волосы, что вообще волосы на голове нужны для защиты от солнца. А вот длинные волосы, они закрывают еще и шею, и плечи. Другое объяснение, что это просто красота, это, опять же, показатель хороших генов, ну и так далее. Кто-то фантазировал, что женщина заворачивала в волосы своего детеныша. Значит, сторонники водной, водной обезьяны утверждают, что когда женщина плавает, детеныш рядом плавал, держась, опять же, за волосы. В общем, много есть вариантов, но, все, но мне самому кажется, что версия терморегуляции, она вполне себе. Но мы не знаем. Трогаем. Ясно, спасибо. Александр, иди в первый ряд сюда. Дайте вот мужчине, в, так сказать, в угрожающей шапке. Пират. <кхи> <кхи> Меня зовут Владимир. Вопрос такой. Все гипотезы, так или иначе, почему-то связаны только с отбором. Почему е, нет т. гипотез, которые не связаны с отбором? Есть. Я есть гипотезы. Я просто о них не, не говорил сегодня. Но они есть. Нет, ну, во-первых, еще раз, когда мы говорим, что это побочный эффект, ну, как бы она связана с отбором, но косвенно связана. Есть представление как раз, что, ну, например, э, аллопеция развивается просто потому, что она не подвергается отбору, потому что к тому моменту, когда мужчина начинал лысеть, он уже потомство оставлял. Поэтому там сложно отбираться. Есть... Э, э, Льюис Больк, который автор концепции э, фетализации, неотынии, он считал, что человек — это недоразвитый плод обезьяны, и все наши особенности, в том числе особенности наших волос, это связано с тем, что мы... <coughs> вся эволюция человека — это вот такая задержка развития. И связана не с отбором, а с некоторыми внутренними причинами с работой желез внутренней секреции и со сменой типа питания. Он не был дарвинистом, не был ламаркистом, и он к отбору вообще близко не подходил. Вот, например. Но это все-таки история, скорее, антропологии. То есть на него сейчас ссылаются, но все равно в такой селекционной парадигме, как правило. Вот. Но есть такие. Следующий вопрос. У нас все вопросы с той стороны. Александр, ты зря ушел, да? Возвращайся. Вот девушки во второй ряд. Все можно объяснить случайностью в любом случае. Так получилось случайно. Вот именно у нашего вида так. А, Меня зовут Мария. А вот с эволюционной точки зрения для чего нужны волосы в подмышках? Значит, по поводу подмышек есть некоторые гипотезы. Я начну с самых симпатичных, ну, в таком смысле. Например, когда... А, ну, ведь все, что есть у человека, это для угрозы. Когда мужчина угрожающе вскидывает руки, значит, это вот угрожа, угроза. Вариант, я не шучу. Значит, вариант второй, для уменьшения трения при беге. Значит, третий вариант, аккумулятор запаха. Аккумулятор запаха, потому что под мышками, на самом деле, факт, у человека, и не только у человека, у шимпанзе угорел. Это называется подмышечный орган. Там скопление потовых и сальных желез, которые производят то, что, значит, против чего нам дезодоранты служат. Так вот, чтобы оно лучше. Это сигнал, значит, который, может, привлекает, может, отталкивает, по крайней мере, сообщает окружающим, что вы здесь, и чтобы лучше держался этот запах, а вроде бы вот этот секрет, он начинает пахнуть через некоторое время, не сразу. Вот эти волосы, они нужны. Вот вариантик. Ну, Александр, вот, Спасибо за лекцию, за возможность задать вопрос тоже. У меня вопрос стоит в следующем. Да, вы сказали, что мы не уникальны, есть параллели между людьми и приматами, но тем не менее мы все же разительно отличаемся, особенно по волосяному покрову на теле. Я немножко, может быть, в чем-то не соглашусь или попрошу вас уточнить, Uh, Все-таки вопрос-то исторически достаточно интересный. Есть, насколько как, какие у нас методы, и есть ли какая-то цифра, когда мы сильно начали разительно отличаться? Понятно, что когда мы начали обрабатывать шкуры, чтобы их носить, у нас уже не было такого эффективного волосного покрова. Но есть ли нижняя граница? Вот когда мы можем сказать, что вот здесь мы уже не так похожи на наших, так скажем, русских. Нижняя, это в смысле, в древности туда. Есть оценки разные. Значит, одна, начинает там от 10 миллионов лет назад. Но в, я, помню, на этот вопрос отвечал на форуме ⁇ Ученые против мифов 8 ⁇ где я выступал на, вот именно на эту тему. Есть, например, оценки по генетике в шее. Мне они нравятся. Потому что ну, считается, что когда у человека разделились некоторые формы в шее, которые на нас живут, на человеке живут три, скажем так, два рода, три разновидности в шее. То есть два под вида э, вши, вида там есть головная и плотяная, и есть второй род, лобковая. И вот дальше есть генетические реконструкции их эволюции, когда они от других отделились. Так вот, лобковая отделилась от э, головной, три, нет, вру, нет, вру, не то я говорю. А фишка вот в чем. Значит, лобковая вожь она относится к тому же роду, что и вошь гориллы. Главная вожь относится к тому же роду, что и вож шимпанзе. Так вот, горилла отделилась, предок гориллы отделился от предка шимпанзе и человека там, 10 миллионов лет назад, а лобковая вошь человека отделилась от вши гориллы 3 миллиона лет назад. Парадокс. Это значит, что наши предки потом встречались с предками гориллы, обменялись с ними вшами. Вот. Но поскольку у нас появились после этого лобковые вши, значит, рассуждают, наверное, для них была уже создана такая экологическая ниша, то есть вот эти волосы на лобке. А значит, округом волос не было. Так рассуждают некоторые авторы. Или рассуждают, что у человека на лобке волосы густые, а у обезьян не очень густые. А это специфическая среда, где может жить лобковая вошь. Значит, раз у человека они стали густые, значит, вокруг волос не было. Значит, три миллиона лет назад их уже не было. Вот так. Логика такая. Хотя она, подчеркиваю, она уязвима для критики. Но, в принципе, остроумна. Да. И давайте последний вопрос. Вот молодой человек очень долго тянет руку, прям заранее начал. Да. У меня вопрос практически. Вот когда началась эта мода на бороды, ребятам, у которых нет бороды и волосатой груди, стало гораздо сложнее доказывать, что они тоже типа мужики. Вот. Вопрос такой: на, какой, на какие исследования или на какие статистики можно опираться, чтобы вот доказывать, что ты тоже мужик? Нет, вам нужно просто опираться на те самые исследования, которые стабильно показывают в течение последних 50 лет, что женщины предпочитают гладко выбритых мужчин. Вот при когда им дают выбор между бородатым и гладко выбритым, более привлекательным всегда.. Становится бритый, гладкий мужчина. А там уже сколько у него вырасти может, кто его знает. Вот. А, а бородатый он более агрессивный, более зрелый, более как бы важный, но менее привлекательный. По-моему, Ну что? Это уже само по себе неплохо. Да? Большое спасибо, Александр. Да, вам спасибо. Приз! Приз. Я могу напомнить вопросы, если нужно. А, приз. Я бы отдал... А, какие же вопросы-то были? У меня все записано. Да. А, Было 7 вопросов. Давай. Первый вопрос это был про длину волосного покрова у девушек. Угу. Второй почему вы отрастили бороду? А, третий. А, не знаю, третий был еще вопрос: Для чего волосы в подмышках? Последний вопрос моды на бороды. Еще был один вопрос про время, по-моему, вот про мне... границу, про границу, когда мы стали. Э... Вот я, может быть, за вот этот вопрос вручил бы. Кто его задал? Да. Вот тогда вам за книжка. Этот я, я бы книжку, а череп за подмышки. Хозяин барин.